добрый день дорогие друзья сегодня мы сажаем сладкий перец без земли но прежде чем совершить посадки нам нужно выбрать семена и в этом году мы остановимся на пяти сортах сладкого перца от фирмы партнер это Алар перец, сладкий F1, джемини F1, лосанты F1, темп F1. Это проверенные семена, их мы уже сажали и обязательно будем сажать. Они дают хороший результат, хорошо развиваются, и мы очень довольны этими сортами. Новый перец, пикадили, тоже попробуем его. Также используем сорта других фирм. Перец сладкий оранжевый бык от Гавриш. Перец русский гигант и перец атлант от агрофирмы Поиск. Вот такие сладкие перцы мы выбрали. И будем сегодня делать посадки без земли. Что же это такое? Мы готовим скрутку, основа ее подложка, вот видите, которая используется для линолеума. Берите, покупайте тонкую подложку, и дальше на подложку мы укладываем туалетную бумагу. Туалетную бумагу опрыскиваем эпином. На пол-литра воды две капли эпина. И раскладываем семена. Вот разные семена разделяем палочками и, соответственно, ставим номера. <coughs> и вот видите, уже некоторые семена у нас проклюнулись. Вот эти росточки, хорошо видно их. Некоторые еще пока думают, но все еще впереди. Дальше мы эту скрутку сворачиваем. Скрутку свернули вот в такой рулончик, и у нас получилось, ну, многие называют пеленки или скрутки, как хотите. И дальше ставим в теплое место, ставим теплое место, закрыв вот в такой пакет. Ну, я обычно ставлю к батарее, где потеплее, и будем наблюдать, как у нас прорастают дальше наши семена. Это острый перчик хабанера у нас тут вовсю растет, Но... Будем смотреть теперь за сладкими перцами. А какие сладкие перцы вы будете сажать в этом году? Поделитесь, пожалуйста. Подписывайтесь на канал ТОП-САД. Всегда рады новым друзьям. И рады всегда ответить на ваши вопросы и комментарии. До новых встреч, дорогие друзья!